Всем привет! Я Алексей Лебедев и сегодня мы вновь поговорим о финансах. В одном из недавних видео я рассказывал о финансовой грамотности и о плохой стороне кредитов. Хотя если у них хорошая сторона? Напишите в комментариях, что вы думаете на этот счет. И да, если не смотрели мое предыдущее видео, то ссылочка на него появится вот здесь. После его просмотра некоторые писали мне, мол, если не кредиты, то откуда брать деньги на дорогие покупки, если зарплата небольшая. Поэтому я решил сделать продолжение темы финансовой грамотности и рассказать о том, как делать накопления и на что их, собственно, тратить. Помню вкратце, что вообще значит финансовая грамотность. Согласно Википедии, это сочетание осведомленности, знаний, навыков, установок и поведения, связанных с финансами и необходимых для принятия разумных финансовых решений, а также достижения личного финансового благополучия. Проще говоря, это совокупность скиллов, которые позволяют постоянно улучшать свое финансовое благосостояние. И один из самых важных таких скиллов – это умение делать накопления. Ради интереса поинтересуйтесь у своих знакомых, кто из них стабильно откладывает деньги. Наверняка в ответ вы услышите что-то вроде «Да я бы рад, но зарплата не позволяет». Это печально. Копить на самом деле непросто. Питание, коммунальные платежи, налоги. Так называемый налоговый маневр. И впрямо обходятся недешево, поэтому в лучшем случае большинство людей откладывают деньги на отпуск всей семьей Все дело в отсутствии такого скилла, как финансовое планирование Прикинем типичные мысли человека в день зарплаты Куплю себе это и это, схожу туда, потрачу деньги, которые так и жгут карман То есть по факту мы стремимся тратить деньги еще до их получения, как будто желая побыстрее от них избавиться Кстати, такая вредная привычка приходит к нам с самого детства, когда мы планируем тратить подарочные деньги еще задолго до дня рождения Поэтому, если у вас есть дети или младшие братья, сестры. обязательно досмотрите видео до конца и помогите им с детства овладеть финансовой грамотностью. Итак, как же прийти к тому, чтобы делать накопления? Прямо сейчас я дам три совета на эту тему. Первый. Сразу же отложите 10% от своего ежемесячного дохода и не трогайте их. Позже скажу, откуда я взял эту цифру. Второй. Ведите журнал доходов и расходов. Возьмите за правило записывать свои доходы и расходы в тетрадь, текстовый файл или мобильное приложение. Это можно делать не отходя от кассы, а можно сохранять чеки и вечером носить данные. Главное здесь – это самодисциплина и точное видение того, сколько и на что вы тратите денег. Далее поделите все свои траты на категории. Например, питание, квартплата, обслуживание автомобиля, развлечения, спортзал, подарки. Спойлер! Чем четче вы сможете сгруппировать траты по категориям, тем проще вам будет в дальнейшем ввести накопления. Я имею в виду то, что ежедневный кофе и десерт отнюдь не относятся к категории питания. А чтобы как следует понять их стоимость, рекомендую посчитать, сколько прямо сейчас стоит час вашего рабочего времени и затем сравнить полученную цифру с затраченными на вкусняшки средствами. Третий. Начните анализировать свой журнал доходов и расходов. По итогам первого месяца будет ясно, сколько и на что вы тратите денег, и все, что не попадет в какую-то жизненно важную категорию, необходимо минимизировать, а средства, которые находятся в неважных категориях, смело приводить в накопление к вышеупомянутым 10%. Все, что я рассказал выше, очень просто звучит. Но поверьте, признать, что большая часть ваших трат – это необязательные расходы и сознательно отказаться от ежедневных поблажек, не так уж и просто. Данная процедура потребует от вас высокого уровня самодисциплины. Однако это первый и крайне важный шаг для того, чтобы овладеть финансовой грамотностью и начать двигаться к материальному благополучию. Таким образом, у вас должна начать скапливаться определенная сумма денежных средств, которую вы гордо можете назвать «мои накопления». Давайте теперь разберемся, что с этими деньгами делать. У меня для вас две новости. Первое состоит в том, что накопление нужно будет потратить на любимого себя. А теперь вторая, и не менее хорошая. Это должна быть не покупка очередной безделушки по типу очередной модели телефона, пятой пары кроссовок, гулянок и прочего. Все гораздо лучше. Эти накопления есть вложение денег в свое собственное будущее. Безусловно, новый телефон принесет мгновенную радость. Но что это в сравнении с тем, чтобы иметь теоретическую возможность менять их каждый день? Самое необходимое, на что вам никогда не должно быть жаль денег, это обучение. Предела профессионализму нет, и вы можете бесконечно развиваться как внутри вашей текущей профессии, так и овладеть новыми. Чтобы сделать правильный выбор, стоит проанализировать вашу текущую жизнь. Если вы с трудом откладываете деньги, то это самый, что ни на есть способ задуматься, а тем ли вы вообще занимаетесь. Возможно, стоит начать с того, чтобы сменить сферу деятельности и улучшить качество своей жизни, окончив курсы или получив дополнительное образование. Кстати, буквально месяц назад я выпустил видео о том, какие профессии актуальны прямо сейчас и о том, как вообще найти свое призвание. Если не смотрели, обязательно переходите по ссылке, а лучше сразу подпишитесь на канал, чтобы вовремя осматривать все актуальные видео. В наше время немало образовательных платформ, где вы можете избавиться от своих слабых сторон профессиональной деятельности. Поверьте, когда на работе встанет вопрос о том, кого двигать по карьерной лестнице, предпочтения однозначно дадут человеку, который не просто делает свою работу, но делает все возможное для того, чтобы стать настоящим профи в своей деятельности. Следующий шаг. Начните приумножать накопленный капитал. Как пишется в книге Джорджа Сэмюэля Клейсона «Самый богатый человек в Вавилоне», «Каждая накопленная монета должна работать на вас». Я ни в коем случае не имею в виду погоню за легкими деньгами по типу ставок и азартных игр. Такие деньги не просто так называются легкими». Даже если вы увлекаетесь подобными играми, то должны быть готовы отпускать деньги так же легко, как и принимать их. Самое простое, куда можно вложить деньги, это банковские вклады. Разумеется, это лучше, чем просто положить деньги под подушку. Но процентные ставки настолько низкие, что не покрывают даже инфляцию. Плюсом может служить лишь то, что вы в любой момент можете вывести свои средства. Далее открыть брокерский счет. Разумеется, это очень заманчиво, потому что там и тут витают цифры 10% годовых, 20% годовых. Но каждый знает, что бесплатный сыр лишь в мышеловке. Фондовый рынок – это очень сложная вещь, на котором риски крайне высоки. Если вы действительно хотите этим заниматься, то я рекомендую сотрудничать с финансовым консультантом, читать литературу и вообще вариться в этом деле с полной самоотдачей. И даже в этом случае вы не получите никаких гарантий заработка. Третий и самый, как я считаю, лучший способ примножить свой доход – это открыть свое дело. Да, рисков здесь, пожалуй, не меньше. Но тот опыт и профит, который вы сможете получить, возможность создать полезное для мира дело и дать рабочие места людям, не идет в сравнении ни с какими деньгами. По традиции, книга по теме. Я настоятельно рекомендую прочитать указанную мной выше книгу «Самый богатый человек в Вавилоне» и вести правила из нее в свою жизнь. Ее мораль в том, что вне зависимости от вашего дохода, вам просто необходимо откладывать 10% от своего заработка. Даже если будет очень тяжело, впоследствии вы скажете себе огромное спасибо за то, что когда-то начали копить. Спасибо всем, кто досмотрел это видео до конца. Я надеюсь, что оно было для вас полезным. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал и поделитесь этим видео с друзьями. Если до следующей недели оно наберет 300 просмотров, я сделаю конкурс. А сейчас самое время подвести итоги прошлого розыгрыша. Всем пока!